Я тут со своей работой в конец озверел. Вот смотрите, берем стальную проволоку, ну фактически гвоздь, берем вот так вот и делаем вот так вот. Чик! Чик! Чик! О! Можем повторить? чине?